Всем привет, с вами я, и Дейл, и сегодня мы будем играть в Отеле Раскаяния, ну, или в Отеле как. Насколько я знаю, то хоррор он бесплатный. Я скачал его в стиме, он был сделан на юнити, скорее всего. Даже не скорее всего, например. Данная игра повествует о том... То мы играем за какого-то детектива. Что это сейчас было, я не знаю. Так, ну игра как... На удивление, она довольно плавная. Записка. Записка. Не, нет, не, если кому-то надо, можете прочитать, мне это как как-то насрать на самом деле. Ну, прошли. Ну, или не пошли. А, ну, ну тогда пошли. Играю про... Дальние страшные коридоры. Я как-то не привык. Даже не знаю, где пойти. С одной стороны коридор, со второй стороны тоже коридор. Ну... Игра не предоставляет мне хоть каких-то выборов, поэтому я иду в коридор. Ну, свет мигает, но... но... это не страшно. Записка... Страшно, страшно, очень страшно. Я обосрался просто. Ну, обратно у нас выхода и нет, поэтому идем походу через шкаф. Да, я угадал. Кто-то решил тут Мне прям не увидел. Ч это сейчас было? И.. Странно, на самом-то деле, игра, я И... даже не ужасно. Не на самом-то деле. Малыш аж заплакал. дверь запили. Дай мне дверь открыть. Бери эту сраную записку, она мне нужна. Мг, на него яйцо, блядь, к бусинкам пойдешь. Назад пойдешь. Пизду надерешь. Белый, что это? Записка в кейчупе, ну или варенье, не знаю, в чем. В месячных господи какая разнообразная игра опять кто-то Это темная, да, на самом деле. Ей идут за тобой. Ага, я слышу. Лесшиф да? Кто такой? Меня не звали, почему нахуй? За... Что это сейчас было, я не знаю, какой-то оружий мужик выбежал из темноты. Ну, поехали. Ну, вот это я называю поехали. Но ну, не так. Господи, у меня так крипилипсия сейчас начнется. Номера ну, пропали. Ну и ладно, насрать. Я страшно нас? Какая Въехали! подвал. подвал. Ну шо ж, у меня нет другого выбора. Эм. Иди. Шо ж это было довольно страшно на самом деле, я даже не заорал и не обоснулся ни разу. Ну, в принципе, что можно ожидать от игру на сраном Юнитии. и, и прочее. В общем, всем пока, с вами был я, Раслелел, и... <говорит> Пошёл в жопу, мудила. Ну, в общем-то...